Я не знаю, там просто какие-то... Че ты стоишь тут, дебил? Как же меня бесит. Молодец, молодец. Ты попал по мячу первый раз за каточку. Красавец.